Нежданно не гадано, но э, достаточно быстро начинается вторая половина. Вот, блин, вообще респект, что одной команде, что другой вообще не хотят ничего затягивать, но сами, потому что парни, наверное, прекрасно понимают, да, как как как как как некрасиво получилось э, вот в предыдущем. Что это такое? Квестофин помогает команде моменталка. Угу. Теперь мы знаем, кто здесь у нас оказывается Засланный казачок а, Тем не менее, 135 Тим все-таки выигрывают ножи Ну и надо понимать, опять же, это стей Нет Поменялись, глянька. Неожиданно Но Допускаю, ладно, допускаю, что так Что это может быть в какой-то степени И правильное решение, хотя я бы, наверное, конечно Выбрал стей но это я. Я не нахожусь на игре, и поэтому не важно вообще, что я, выб... что я бы выбрал. А, нам интересно, как Моменталка сейчас отыграет в обороне. Кстати, укрепление точки Б от а, Моменталки. И, увы, я их неоправданное, потому что на точку А сосредоточены сейчас 135-тим. И сейчас, опять же, будет очень показательно, готовили ли игроки команды 135-тим свой пик, потому что мы смотрим карту, которую выбрали игроки 135-тим. То есть моменталка, свою карту забрали. По сути, беспроблемно. Смогут ли 135 тим показать то же самое, что показали их соперники? Неон Седнес забирает... Шокер, куда вообще на полных парах просто пробежал? Непонятно. Парусат стоило, наверное, опустить в этот момент. Пензор. Какой же живучий. Какой же живучий он, боже мой. Не он до последнего пытался выиграть этот раунд, но все-таки не выиграл. Хотя, конечно, опять-таки, укрепление спота Б, которое сейчас было сделано командой Моменталка. Нет, вы не подумайте, я ни в коем случае не утверждаю, что поражение в раунде было э, получено именно из-за этого. Нет, совсем нет. Просто я так... Подумал, как бы обычно укрепление точки Б в пистолетке делают люди, которые точно понимают, что сейчас на точку Б будет совершено нападение жесткое, да? Жесткое прям. Ну, тут как бы совсем нет. А сейчас, кстати, Моменталка тоже правильные вещи делают, делают укрепление точки А, но не угадывают. Атака заходит на спот Б и, соответственно, стак не сработал. Можно было увидеть что-то красивое. Ой. Ой. Ой, ты смотри. Атака через дымы просто практически развалила всех своих соперников. Четыре кило, Четыре кило, Пятый еле-еле успел унести ноги. Но тут у меня больше, конечно, вопросов. А для чего? Разбань. <свы> так вы разбанены, Данил. Не переживайте, вы разбанены. Панта я вам выдал на 5 секунд. Ой, на 5 секунд. На триста секунд. Ну, то есть на пять минут я же... За спам не буду вас просто так банить На постоян Спасибо, да не за что Вы главное больше не спамите так Я и одно сообщение прекрасно вижу Я каждое сообщение прекрасно вижу Как я говорил в начале трансляции 4 монитора Ребя, сложно не замечать В четыре монитора то, что происходит вокруг меня Ну, правда, ладно Справедливости ради, один монитор выключен Но на данный момент три-то все равно активно Три М-ки, ФАМАС и МП-9. Именно так выглядит бай-раунд э, команды Моменталка. А чё, подожди, чё, что что-то сломалось-то. Нормальненько, нормальненько. Там вообще автодиректор решил не показывать то, что происходит на точке Б. Зато показывал, как Миг Див там чилит аккуратненько на... под коврами. Лил! Бабш! Минус Лодвиго. Эксайт ещё один минус. Ну, ретейкнули. Справедливости ради... Ретейкнули. Крутый. 2-0. Было. До этого самого ретейка. Теперь же 2-1. Ну, просто какой подход у команды 135-тим? Почему они на своей карте выбрали, ну, не самую, так скажем, перспективную сторону? Все-таки на карте Инферно... По большей степени большая часть команд, во всяком случае, попадающие на мои трансляции, отыгрывают круче именно в обороне. И... Это надежда на камбэк во второй половине, на случай, если первая будет провалена? Или что это? non dfx -e сайт по минусу, но здесь игроки от... Ого! Пензор! Ответочка! Долг, что называется, дорогие друзья, платежом красен. Не знаю, зачем сейчас была выкинута бомба. Кстати, Пензором не знаю, зачем сейчас вообще идет какая-то прокидка точки Б. Только что было сделано два минуса на банане. Вероятнее всего, под точкой Б попросту даже никого и не оставалось. Если оставался, то кто-то один. И можно было спокойно пытаться ее занимать. Но окей. Я не берусь предположить, что в голове было у Пензора. Во всяком случае, он стрелял уже три соперника. И близок к тому, чтобы выиграть раунд. Но, правда, для победы придется сделать минус 5. Минус 5 я напоминаю, пока что только Инсдиоус, если не ошибаюсь, сумел сделать. А, в общем, игрок команды Фриджес Esports, Единственный автор Эйса. И сейчас мы видим с вами уже 5000 й квадрокилл в рамках этого турнира. Но не Эйс. И поэтому 2-2. Ну, с деньгами еще пока что терпимо у 135, им вот уже, правда, со следующего раунда, в случае поражения в пятом, э, могут пойти, пусть даже и незначительные, но трудности, это все равно в любом случае регресс. Для экономики То есть она будет не накапливаться А только лишь тратится, тратится. И рано или поздно наступит момент Когда придется выходить с пистолетами только э, На прессинг соперника Ну и пистолеты, естественно, ожидаемого профита Не принесут, как могли бы, например, автоматы Калашникова Ну или даже хотя бы Галилы Да даже хотя бы фармилки, неважно Никого не резали еще? Акмал зарезал. Зарезали еще в предыдущем матче предыдущий, игрок предыдущей команды Fridges eSports КСУ, uh, Su. Он сделал минус с ножа и уже свою М-ку даже получил. Вот так вот. Но сегодня только один девайс разыгрывался. Uh, завтра еще что-нибудь разыграем обязательно с Андреем. А может и не разыграем. Не знаю вообще. Это, конечно, на ну, усмотрение Андрея исключительно. Проход на Б, а тут как бы зря на самом деле. Проход на Б от команды 135. Тим такой еще и причем достаточно медленный. Все, как бы ГГ. Найс трай, что называется, но 3-2. Моменталка вырываются вперед и лишают... Экономики, команду 135 Тим В результате теперь атака будет вынуждена сыграть Вот тот самый раунд, который я говорил С фармилками, с галилами Или просто даже с пистолетами И тут все-таки принято решение Чуть более аскетичное, так сказать Это игра с пистолетами Не он Забирает квестафена, ну сгорает Сгорает в адском пламени сейчас Лодвиго, тем не менее Мнирей отличный ваншот, многообещающий. Лил забирает Пензора. Ух ты, ух ты. Мнирей? Нет, все-таки нет. Если победитель пять дней подождет, то подгони наклейки, а так пока что все в трейдбане. Ну ничего, значит ждем. Значит, ждем. Кстати, может быть, завтра я какую-нибудь штучку у себя в инвентаре найду. Может, можно будет ее разыграть. У меня там, по-моему, был э, какой-то P90 рублей, что ли, за 40. Думаю, пойдет. Думаю, пойдет как вариант. Агрессия. Агрессивный выпад на банан от команды 135. Тим. Попытка давить. И в теории попытка может оказаться успешной, но... Но совсем нет. И вот здесь вопросы возникают только вот исключительно по отношению к персонажу по имени Пензор. На что сейчас был акцент в этом раунде? Ведь 135 им, очевидно, собирались занимать точку Б. Так далеко находящийся Пензор должен был бы, по идее, в спины расстреливать игроков обороны... Но ведь не успевал бы банально прибежать к точке Б в случае, если его тиммейты на точке потеряли бы контроль и проигрывали бы раунд. И если бы игроки моменталки сели бы дефать, то все. То есть просто пятый игрок оказался бы вне игры, и ему пришлось бы просто сейвиться где-то там в районе КТ-спауна. Ну, потому что он не успевал бы добежать до сайда. Хотя, опять же, все, конечно, зависело бы от скорости действий команды 135-тимов. Ой, а там второй! Ха-ха! Блин, я даже сам не понял, что их там двое стоит. Эксайт разобрался с двумя оппонентами, но Лил погибает от рук Мнерея. При этом Эксайт по-прежнему, естественно, защищает а, ту самую позицию. нон вместе с Неоном блестяще принимает выход в ребра. Комментатор не знает, кто такой люркер. Ну, здравствуйте, приехали. Естественно, знаю. Я в сфере Counter-Strike слишком долго нахожусь, чтобы не знать, кто такой люркер. Но я опять же повторюсь. Тайминги. Тайминги. Никак бы он не успевал бы адекватно прибежать на точку Б. Но только если бы с ножом бежал, ну так он бы шумел там и так далее. И его б, скорее всего, отрезали бы самого. Я вот о чем говорю. Я прекрасно понимаю, для чего он находился под точкой А, когда его тиммейты пушили под Б. Не надо думать, что вы один такой умный, а все остальные вокруг вас э, идиоты, которые ничего не понимают. Ваша ирония и... Как бы здесь попросту даже неуместна. Просто вопрос. Он находился... Даже давайте наглядно разбираться. Когда его тиммейты были уже вот здесь... Вот здесь... И готовили выход. Уже участвовали в перестрелке. Он находился... Так, теряюсь. Он находился только вот тут еще. То есть вот он шел так такой траекторией. Занимая ковры. Ну хорошо, получился выход. Заняли точку. Оборона уже будет вот здесь. В то время как он пока только сюда зайдет. В это время можно успешно потерять позиции на точке Б. Б. Здесь будет сидеть челик, который будет дефать бомбу. А здесь будет лежать дым. И позиция люркера окажется проигранной просто технически. Потому что он банально может не успеть. Я При этом... Обратите внимание, пожалуйста. Я же ведь не сказал, что он не успеет. Я сказал, что он может не успеть. Все будет зависеть от многих факторов. Как быстро будут двигаться игроки обороны. И как быстро будет сам люркер бежать в тыл врага. Это могло сработать. Но... Могло же ведь и нет, поэтому это всегда рискованно. То есть я про что? Про то, что и сама команда начала выходить на банан слишком рано. Нужно было делать это чуть-чуть позже. Нужно было сначала посидеть и дождаться занятия самих ковров, а уже потом начинать действие. Ну сейчас банальный пуш банана, double B, банальный банан. <laughs> Нормально накатили хаешечку Но мне Рей при этом остается с Мигдифом Один на один и на самом деле еще до сих пор Не проигран раунд для команды 135 тим, хотя даже вменяемого Байраунда на старте у них в общем-то и не было Но перестрелку с Мигдифом Выиграть не удается, хотя какое-то Попадание там было с выходом я соглашусь Ну да, я именно про это и говорю Не то, что э, сам Люркер неправильно играл Я про то, что команда рано слишком вышла Если бы они вот подождали бы еще Ну, буквально там секунд 10 э, Сумел бы дальше Пензор пройти, ну, глубже в ковры И, соответственно, мог бы ловить Уже прям в процессе перетяжки игроков Которые вот просто отсюда бы еще убегали в библу Он бы уже их в спину расстреливал бы Это было бы покруче Поэтому как бы тут нет. У меня претензии-то именно не к люркеру, а к тому, как на банане команда сыграла. Они слишком поспешили. Квестофен. Минус Эксайд, Молик. Молик, прошу прощения, господи. Дым. Дым на кафеле и попытка выиграть время. Но, кстати, игроки обороны не сильно, в общем-то, спешат uh, к товарищу по команде на выручку. В результате Лил просто погибает, так и не дождавшись кого-либо. Вот если такие действия быстрые по перетяжке были бы у игроков команды Моменталка, то даже с таким быстрым выходом на банан в том самом раунде все равно Люркер бы успевал, потому что оборона просто настолько медленно перетягивается. Но все-таки перетянули. Ситуация 3 в 4. И минус локоток. Очень неаккуратно встал сейчас, конечно, Лодвигоу. Подставился под снайперскую винтовку оппонента. Но дефюзки-то, кстати, имеются. Но вот, кстати, Мигдив все-таки передумал ретейкать. Да и, наверное, правильно. Нон-деф напоследок забирает мин... Минрея. Мнирея, прошу прощения. И раунд на этом заканчивается. Победой 135 тим. Ну вот, наконец-то, опять же, какая-то быстрая атака. И хоть что-то получилось. В этот раз тоже, кстати, через банан. Это тоже своего рода ответка. Моменталка забрали. Десятый. Нет. А, э, моменталка забрали девятый раунд, пропушив банан. 135 тридцать пятые забрали десятый раунд, пропушив банан. Ну, я предлагаю отрезать точку А от этой карты и играть онли Б. <laughs> будет, конечно, очень неинтересно, но зато справедливо будет. Эксайт, хаешечка, все-таки догнала квеста Фена и, к сожалению, не успел игрок атаки покинуть банан. Ну и вместе с Пензором в результате получилось, что все действия на банане были сведены к нулю. Какой вообще сумасшедший сейчас выстрел сделал не он. Попал и оставил 7 хп шокеру. Просто ноузум, no узум на шару в дым. Мои полномочия закончились, все. Но при этом, учитывая, что он его все-таки не добил, от его рук погиб. Ой-ой-ой, Мигдив! Бесподобные тайминги, что самое главное, бесподобные тайминги для команды Моменталка. Потому что Мнирей, который находился, по сути, на втором миду, на полтора, там, да, на балконе, не успел. Он просто банально вот не успел забрать Мигдифа, который расчленил всю команду 135 им. 8-3. Победа в первой половине достается команде Моменталка и в команде 135 им. Надо хотя бы на какие-то, я не знаю, там, 7-6 раундов хотя бы выходить, потому что, ну, типа, с тремя маловато. Типа, если 12-3 или там какие-то 11-4, очень сложно представить ситуацию, в которой даже находясь в обороне, но 135 е смогут откомбечить. Поэтому надо взять побольше раундов, ну, и это, очевидно, будет чуть более приятным результатом. Мигдив! Ох, Мигдив! Три кила со снайперской винтовки, но в данном, в данном контексте это просто пушка. Лучше сыграть было, мне кажется, нельзя. Четвертого там уже просто было, ну, не по статусу, что называется, забирать. Банально просто не успевал бы выстрелить в четвертого. Поэтому <laughs> придержите коней, дорогие друзья. Но uh, деф, минус шокер. 9-3. Жесткие. 9-3. 3. Пауза, а в исполнении не знаю Кого, но пауза, ждем Хотя, что здесь ждать <с nell> Экономика Имеется, имеется, правда Ну, такая себе, не совсем уверенная Но на Галилы с арморами-то хватит Дан -дан Данил пишет Мигдив, мой брат <с> Сочувствую вам <смех> не в обиду сказано самому же а, Мигдифу. Мы с ним мило пообщались на Инферно. Так что... Из всего а, сказанного им... В общем, делаю выводы, что вам скорее не повезло, чем повезло. Хотя, может быть, как брат, он и нормальный человек, кто знает. Осуждаю, он тебя слушает же. Так он пришел, э, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом. Пришел и начал говорить, как мне комментировать игру. Как ты думаешь, я должен считать, что это адекватный человек? Это из разряда диванных аналитиков и критиков, которые говорят, типа, э, что вот тот политик должен был вот так сделать. Ну, типа, иди в политику, попробуй, пробейся в верха политики и сделай по-другому. Это сложно. То есть, вот, собственно, здесь то же самое. Ну, типа, ну, стань комментатором, комментируй, как ты считаешь правильно. Я буду приходить и тоже критиковать. Все будут довольны и рады, да? Ну, поэтому каждый занимается тем, чем должен и может. Как бра, еще хуже, но кого бог дал. Данил, респект вам, красиво сказано. Ну, это я понимаю, это братские узы такие. Естественно, это, само собой, с любовью, как говорится. Минус от Неона, отлично в пикселёчек попадает в Лодвигоу. Ситуация 4 в 3, с, в очередной раз с перевесом за игроками обороны. Поджим банана и бешеный профит. Ох ты, бог ты мой, 10-3. Походу, мой брат и его команда очень сильно волнуются. Да, енот, у Минрея что-то прям вот не идет, Не идет. Ну... Так бывает, это все-таки турниры. естественно, команды могут волноваться. Они делают все, что могут. Объективно, 135-й стараются. Ну, всегда есть ситуации, в которых ты можешь попасть просто банально на команду, которая сильнее. И как бы ты ни старался, как бы ты ни нервничал, там, как бы ни потел, э, скилл просто возьмет свое. Так что не стыдно проигрывать тому, кто... типа о о о Че это сейчас было? Не стыдно проигрывать тому, у кого скилл сильнее. Выше, так сказать. Здрасте. Просто здравствуйте. Ну вот, мне Рэй ваншотики-то периодически вывешивает. Мало их, конечно, этих ваншотиков. Недостаточно их для победы. Но пытается... Последний раунд первой половины. Ну, я, собственно, уже говорил, да, что 11-4, 12-3. На мой взгляд, не совсем играбельный счет для 135-тим. Типа счет, с которого я не очень верю в камбэк. Минус от квестов, Фенна. 4 в 4 ситуация, атака продолжает стоять на меду, и вот уж если последовал первый размен, может быть, стоило бы сейчас как раз проявить агрессию под какую-нибудь моменталку, как бы забавно это ни звучало, например, в ребра, и попросту вычистить половину точки А. Не сильно получается, к сожалению, потому что, ну, вот просто так складывается, да, как вы можете заметить. 135 тим в очередной раз устремляются в сторону точки Б, и здесь под моменталочку Лил забирает Шокера, но получает размен. Правда, остается в соло в результате гибели тиммейта. И за бомбой сходи, да? Кстати, по-моему, именно так заканчивалась первая половина. Квестофин. Первая половина первой карты. Квестофин оставался в соло. И ему надо было идти за бомбой. И это было просто невозможно. Вот приблизительно так же заканчивается и вторая Uh, вернее, первая половина, но уже на второй карте. 12-3. Да нет, ты для такого уровня комментаторства и общения с чатом тебе надо озвучивать более высокие тирлиги. лиги wow. Спасибо большое, Данил. Ну вот, вашему брату не очень понравилось. Ваш брат сказал, что я слишком много анализирую и мало комментирую. Я бы, может быть, и рад, но пока так сказать, предложения не поступали. Пока поступают предложения от любительских лиг. Ну, я как бы ни разу не против комментировать любителей. Любители тоже порой очень и очень интересно играют, потому что где-то профессионалов комментировать это где-то даже немножко предсказуемо. А вот комментировать ребят, которые андердоги по сути... Это всегда весело, потому что не знаешь, что от них ждать. Ну вот минрей с огромным трудом, но все-таки сумел забрать Лила. И здесь скорее даже проблема в том, что Лила расстреливали в спину, а он как-то даже не обращал на это внимания. А, Неон. Даблкил. Мигдив находится в сайте. Отличный хэдшот. Минус пензор. Но остается в соло Минрей. Два минуса есть. Нужно сделать четыре. А4 не удается сделать. В результате Неон и Мигдив вдвоем выигрывают пистолетку. Три минуса от Мигдива, два от Неона. Короче, респектули. Ребятам пистолетку обставили по высшему уровню. 13-3. И теперь, собственно, можно вскрыть ту самую ситуацию, про которую я уже намекал, что 12-3 и... 11-4 не совсем рабочий счет. Это, опять-таки, ситуация... Экономического характера Ну то есть вот сейчас нет экономики да, Отдачи 14 -го. Я не думаю, что моменталка попадут в ловушку И отдадутся Да и ловушки здесь попросту даже никакой нет Можно было бы сделать стак Но без стаков обошлись сейчас 135 -е. То есть ретейкать с юспами там С 5-7 и p 250 Можно, можно даже ретейкнуть Но наверное не с командой Моменталка все таки Поэтому отдача, да? В следующем раунде с деньгами по-прежнему будет, ну, очень плохо. И там надо уже будет форсить, чтобы не отдать пятнадцатый. Ну, вот, типа по три, по 4, там у кого-то 2. Плохо. Плохо с деньгами, объективно, бай получится сырой. И, естественно, это закуп с целью не отдать пятнадцатый. С целью не допустить овертаймов, не допустить продления этого матча, которое вообще невыгодно команде, которая находится позади. Два МП девятых, скаут и МК. Закуп в ноль. Да, окей. В следующем раунде можно будет повторить что-то такое же. Но вот у меня сейчас просто только одни вопросы. Почему Мигдиф, когда сейчас стрелял по сопернику, по Пензору, Пензор вообще почему-то ничего не делал? Counter-Strike или CSGO? Какая игра тебе нравится? Мухаммед, я так понимаю, вы имеете в виду Counter-Strike Glo Global Offensive и Counter-Strike 1.6. Uh, тогда CSGO. Я все-таки, так скажем, за. Голосую за Будущее, за технологии Да, и CS на данный момент куда более Совершенно, нежели 1.6 Поэтому Я считаю, что все-таки надо Не стоять на месте и развиваться И если уж есть новая версия Counter-Strike Надо ее как-то оценивать Уважать и пытаться любить Лодвиго, uh, смотри, сделал минус Хотел калашек забрать, а и не получилось Да, не дотянулся, руки коротковаты Оп, все-таки нет, теперь достал Странно, что игроки атаки, кстати, позволили достать. ой Ну, ладно. Тогда понятно, почему позволили. Потому что там было опять же, расставлена ловушечка. 15-3. Какие звания в ММ и фейсит? У кого? У меня. Если у меня, то я уже достаточно давно э, не играю в Counter-Strike. Если быть точным, в 2018 году я бросил играть в CSGO. Но звание было вообще... Когда играл? Вот мы возьмем 18 год. На Фейсити я сыграл, наверное, одну, может быть, две катки. Не помню. А... В ММе был в Глобал. Но потом бросил и как-то здесь по фану недавно заходил. Естественно, сейчас я не играю на глобала и на какие-то там нормальные скиллы. Поэтому сейчас я вообще не претендую на звание хорошего кайсера. Как тактика и стратег может быть, но, конечно же... Ой, там дробовик. Ой, там был дробовик, дамы и господа. Блин, не успел показать вам минус дробовичка. Бомбу выбили на винте игроки команды 135-тим. Это дает надежду, черт возьми, Лодвиго Расстреливает в спину Лила. 2 в три. Эксайт и Неон Оба сейчас находятся на меду Ну вот, кстати, смотрите, Эксайт успел зайти в ребра Пытается отстреливаться Ну, есть, конечно же, четкое представление о том, где находится его оппонент Оппонент находится в коврах Пензор Гуляет и, кстати, пытается зайти в, в спину. Вот тот... Ой! Ой, как... <свят> <свят> Обожаю эти моменты. Я просто торчу с этих моментов. Но надо было ему только нажать на кнопку перезарядки, так на тебе сразу у нас оппоненты повылазили со всех сторон. Ну что? Пытаются трепыхаться 135 тим. Ну, есть как бы ради чего это делать, конечно, безусловно. Но надо понимать, что... Выиграть в основное время не получится Максимум, что можно сделать Это дойти до овертаймов Но и тот, до овертаймов еще нужно взять 11 раундов Это вообще ни разу не простая Ой, как горят! Ой, как горят-то! Здорово! Пензор Забирает Лила А дальше что-то разваливается ну здесь снова дробовик Не рей? Ну хотя бы один Отличный минус! Отличный минус номер два! Ну, правда, попадает под размен. Ситуация равная. 2 в 2, Эксайд. Ой! Первого убил. Вернее, второго убил. Первого пропустил. По нему есть инфа, что он на кафеле, и. <biases> ну вот здесь я бы, конечно, высказал претензии к Сайду, потому что благодаря тому, что он пропустил шокера. А теперь не факт, что команда Моменталка выиграет этот раунд. Надо до этого еще как-то дойти. Бом Надо бомбу забрать и поставить ее. Ну Шокер что-то куда-то убегает, кстати А, я понял Шокер запутался и подумал, что соперник сейчас Уйдет и поставит Бомбу на А Пытается угадать, где же он будет идти. Но Эксайд тоже молодец как-то. Короче, в общем, они друг друга пытаются перехитрить. И надо признать, что реально они друг друга перехитрили. Потому что они оба запутались. Эксайд не понимает, где соперник Шокер. Вообще уже не знает, какую точку ему охранять. Но вот выбирает точку А. Все-таки уходит на нее. Эксайд же в это время боится поставить пока что бомбу. Потому что думает, что оппонент где-то рядом. Забавнейший момент. Но достаточно просто поставить бомбу на самом деле Эксайду После этого, по сути, это ГГ Потому что, ну, здесь э -э -э, Позиционное преимущество Которое получит игрок атаки Колоссально Соперник бежит с банана Ну, Эксайд это дело все прекрасно слышит фьюски, ты кстати говоря, имеются это я, кстати говоря, о том, что к сайду надо выходить как можно позже. И добивающий хедшот, дорогие друзья. Это 2-0. Команда Моменталка выигрывает карту Инферно, выигрывают пик своего соперника со счетом 16-4.